Девять причин, по которым нам надо принимать питьевой гель алоэ вера. Гель алоэ вера – это натуральный напиток крепкого нашего здоровья. Питьевой гель алоэ вера находится в полный комплекс необходимых веществ, которые в сущности отсутствуют в нашей пище. Гель алоэ вера содержит 19 из 20 важнейших аминокислот и 7 из 8 невоспалимых кислот. Они не вырабатываются организмом человека и плохо усваиваются. Но для обеспечения эффективности деятельности всего нашего организма, наш ингредиент должен получать эти вещества в полной мере, тогда здоровье и долголетие будут постоянными нашими спутниками. Второе. Гель вера – это натуральный источник витаминов. Гель алоавера – это кладец витаминов. В них содержатся витамины группы В, А, С, Е, в том числе и витамин В12, который очень редко встречается именно в растениях и фолиевая кислота. И наш организм так устроен, что для правильной работы всех органов требуется большая затрата энергии. И некоторые витамины не сохраняются, а только растрачиваются и не успеваются усваиваться. И поэтому нам так необходимо получать эти витамины именно из пищи. Геля лававера помогут нам в этом помочь. Ежедневно выпивая дневную порцию геля, мы Насчищаем наш организм витаминами и укрепляем свой иммунитет, снимаем мышечные напряжения. Третье. Гель вера – это как минеральный источник. Растение алоэ вера растет в тех районах, где почва содержится значительное количество минералов, которые впитываются корнями растениями и накапливаются именно в нем. И алоэ вера содержит кальций, калий, железо, натрий, магний, хром, цинк, медь алоэ вера наиболее удобный вариант для получения этих минералов в наш организм. 4. обезболивающие и противовоспалительные свойства алоэ вера. После ряда исследований свойств алоэ вера ученые пришли к выводу, что в этом растении содержится несколько видов веществ, которые обладают обезболивающими и противовоспалительными действиями. И поэтому наши предки так активно использовали алоэ вера для заживления ран и Облегчение болей. Пятое. Алоэ вера. Борется именно с вирусами. В геле под оболочкой листа алоэ вера находится длинная цепочка сахара, так называемая полисахариды. Они защищают наш, нас от внешних водействий разных вирусов, которые вызывают различные заболевания. Ученые США смогли на основе этого экстрата сахара создать лекарство, которое предупреждает атаку вирусов и укрепляет иммунную систему. Но с гелем малого вера нет необходимости покупать дорогостоящие какие-то средства, достаточно регулярно использовать гель как продукт дополнительного к своему питанию. Шестое. Клетки кожи, которые участвуют в образовании волокон коллагена и эластина и называются фибробласты. Эти волокна придают коже не только эластичность, но и участвуют в процессе заживления различных тамран. Они создают основу. Или переплетение, где начинают скапливаться новые клетки и закрывающие рану. Алоэ вера помогает образованию большому количеству фибробластов, а значит, и быстрому заживлению различных ран. 7. -ое. Алоэ вера оказывает на позитивное влияние на нашу кожу. Наша кожа имеет очень сложную структуру из нескольких слоев. Клетка зарождается очень глубоко и с каждым днем приближаясь к к верхнему слою кожи, теряет свою первоначальную форму. Примерно 20-28 дней она превращается в роговелый слой, который постепенно начинает отшелучиваться. Но благодаря питательным веществам именно геля Алоэ Вера очень эффективно помогает коже сохранить первоначально свою свежесть и прекрасно выглядеть. Восьмое. Гель алоэ вера оказывает благотворительное влияние на микрофлору нашего кишечника. Алоэ вера регулярно по работу кишечника обеспечивает жизнеспособность полезными микроорганизмами, бактериями и дрожжевыми грибками. Нарушение микрофлоры кишечника приводит к дисбалансу и к проблеме по здоровью. Алоэ вера помогает восстановить прежнее равновесие в кишечнике, тем самым устраняет проблему бактериоза. алоэ вера в помощь нашему пищеварению. Это девятое, чтобы органы пищеварительной системы были здоровыми и всасывали в кровь все необходимые нашему организму витамины, минералы, которые содержатся именно в пище, необходимо регулярно принимать гель алоэ вера. Учеными Получено однозначное заключение, что алоэ вера способствует наиболее активному и эффективному всасыванию витаминов, минералов и протеина именно прямо в кровь, тем самым устраняя проблему дефицита витаминов в нашем организме. И больше об всех этих продуктах компании немецкой компании LR вы можете ознакомиться ниже по ссылке в описании. И, друзья, крепкого вам здоровья и вашим близким. С вами был Андрей Бутин.